Первый стриж закричал и замолк, Моросит и святает окрест. Поводя серой мордой, как волк, Ты чужой покидаешь подъезд И глядишь, закурив за торцом, как из точно таких же дверей Вышел он тоже серым лицом Час волков, одиноких зверей Это звук самых первых шагов Это час для бродячих волков Это шум самых первых машин Это плюс одиноких мужчин На друга украдкой смотря Вы неспешно придете к метро Там над буквой сереет заря Полусумрачно, полусветло Как зрачки у случайных волчих У волчих безнадежно ничьих Что делились нарой до утра Без ничьих невозможна игра это звук самых первых шагов, Это час для бродячих волков, Это шум самых первых машин, Это блюз одиноких мужчин. Тяжелее ты поступив, вздох Путь к метро перед их наганду, Будет день и пока не сдох. Будет новая ночь на кону, И опять что то ложа, как пасть заглотнет, чтобы зринуть к утру. В город заспаны в серую маст с буквой М, что подобно то вру, Это звук самых первых шагов, Это час для бродячих волков, Это шум самых первых машин. Это блюз одиноких мужчин. Это звук самых первых шагов. Это час для бродячих волков. Это шум самых первых машин. Это блюз одиноких мужчин.